Первое, что я, наверное, сделаю, это, собственно говоря, для чего нужны перчатки, это взаимодействие раствора хромата калия с серыми листами. Господи, прости, что? Смысл? Яша. В общем, наблюдаем небольшой дымочек. Похоже на пепси Это похоже на пепси Еще можно Дым пошел. Пожалуйста, присаживайтесь, закатываем в и нажимаем я не конечно Мы Нет Его муж не Да не конечно